странах или в мире, где живет огромное количество людей, в процессе конкуренции у человека не может быть шанса. Какого? Никакого. То есть он не может добиться богатства. Обычно это так и происходит. Мы Посмотрите на своих соседей. Обычно люди не могут стать более богатыми. А люди не могут стать более... А, там. Вот смотрите, у одних есть магазин, он хорошо торгует, в центре находится. Почему? Им повезло. Вот я когда у них спрашиваю, почему, что с вами, да нам повезло, получили этот магазин. А почему им повезло? Дело в том, что понимание, почему везет, это дает эзотерика. Если человек будет конкурировать просто в мире материальном, то он не сможет конкурировать, так как ему нужно быть более молодым, более сильным, более богатым, более, я не знаю каким там, как это на русский перевести слово худспа, наглым и так далее. То есть э, вот это все он должен уже иметь, и он должен иметь это максимально проявляя в окружающем мире, то есть силу, дерзость и так далее, и при этом еще и бесстрашие, там, без сомнения совершать какие-то шаги и так далее. Но и при этом ему придется конкурировать с законом и так далее. Но есть другой вид конкуренции, он называется эзотерический. То есть в эзотерическом мире есть другие законы. И в, этих, в этом мире, в случае, если человек начинает тоже так же развиваться, то в этом мире, где мало людей, которые работают в эзотерике, которые знают ее, и в случае, если они там начинают создавать что-то, то там тоже есть конкуренция. Она очень влияет на материальный мир, делая человека успешным, делая человека здоровым, делая человека молодым, делая человека там, ярким, делая человека еще каким то Именно поэтому я обычно и говорю, необходимо заниматься эзотерикой. Ну и еще раз хочу вам сказать, что эзотерика я бы хотел, чтобы занимались конкретно моим направлением, моей эзотерической школы. Как необходимо это изучать? Проходите ступени школы. Начните не с кодов, ни с мантр, шумов, начните проходить ступени школы. Вслушивайтесь и пытайтесь ощутить или понять ту философию, которой я делюсь. Эти механизмы, они очень просты к восприятию, но без этих механизмов, как я рассказал ранее, невозможно видоизменение человека. Если человеку некогда, если человек там торопится, ему необходимы деньги, то тогда он конкурирует материально. Человеку нужно успокоиться, изменить свое мировоззрение, поменять свое восприятие мира и после этого у него будет получаться. По-другому он станет более везучим. А эзотерика, моя эзотерика, которую я сейчас называю магией, она связана с элементами обретения тайного знания, которые расширяют возможности человеку быть просто везучим человеком. Вот и все.